Всем привет! С вами я, Сергей Малашенко. И сегодня мы с вами откроем новую рубрику. Назову ее «Обзор тактик». Ну, или точнее, будем подмечать какие-то тактические аспекты, которые были там, ну, в этом туре или за неделю. В общем, э -э, давайте вначале остановимся на одной команде, а потом, возможно, что-нибудь еще будем придумывать. Реал Бетис, даже под прессингом, смотрите, как минимум три нападающих уже прессингуют э -э Бетис. Плюс есть два центральных полузащитника, да. ну то есть как минимум шесть человек мы с вами видим, 6 человек участвуют в прессинге Барселоны. У Бетиса в защите, то есть остальные все ушли достаточно высоко, то есть вы видите здесь есть э, два, здесь мы с вами видим э, два центральный защитника делают усы, опорник и 4 полузащитника. Ну, точнее, как 4 полузащитника. Два крайних защитника поднимаются на место центральных полузащитников. И то есть получается такой разрыв. И, условно говоря, крайние, вот здесь вот, ну, на данном эпизоде, крайние форварды, они не знают, кого крыть. У них, в принципе, свободные и края, и центральные защитники. Смотрите, Пау Лопес начинает на центрального Сиднея. Они не идут вперед, они ждут Барселону. Вроде, смотрите, опять, <связать> все перекрыто. Закрыты два центральных защитника. Месси и Суарес забрали себе их. Дальше, вроде, четверка полузащитников тоже, в принципе, Мальком. Ну, в любой момент Мальком здесь может э, рвануть и успеть перекрыть право-право защитнику в момент паса. Тем более, это будет длинная передача, ну, спокойно, да. Центр поля тоже насытен так, что, ну... Э, я думаю, 9 команд из 10 в центр поля пас не будут давать при такой расстановке, потому что о, большая вероятность на 6 минуте получить себе выход там 1 в 0. Что делает Пау Лопес? Он разыгрывает через центрального защитника, тот под прессингом отдает на крайнего, и крайне уже вносит. Но сам факт, да? Какой? То есть они начинают низом. Да, потом они, конечно, за счет своего, как я я уже говорил, где прессинг отберут этот мяч, и посмотрите, что превращается атака так В обычный вынос, ну, розыгрыш свободного отворот Барселоны, он превращается в контратаку Бетис. Потому что они за счет вот этого паса, который сделал вроде на центрального полузащитника, да, вратарь Пау Лопес сделал на центрального полузащитника, и он находился под прессингом. И это казалось, что, в принципе, это уже это потеря мяча, но центральный полузащитник сразу перевел на Сидней, и тот просто вынес по краю. А тут уже сработал три нападающих, которые в высоком прессинге запрессинговали, вроде Сидней, просто по краю. Но настолько это отработано, что Бускетс, он не ожидал, что сразу на него аж двое. То есть, смотрите, вот ситуация. Вроде Бускетс, да, ее потерял мяч, но... Два форварда Битиса играли под двум центральным защитникам Барселоны. И то есть любой пас назад, Бускетс, ну, я думаю, на шестой минуте они просто не, не были к этому готовы. Они не ожидали, что будет такой обрезок. Они думали, ну, пас через вратаря, да, ну, через защитника, и потом пойдет через вратаря. И все, ты вернул мяч себе, и ты возвращаешь контроль. <coughs> Устаканиваешь, так сказать, ситуацию, стабилизируешь все. А тут получается так, что... Они вроде начинают там низом, да, то есть как бы все должны быть как можно глубже. Но нет, троица, даже, ну, там по игроку получается, так что все по игроку получились, они остались высоко, то есть Бускетс с игроком, крайним полузащитником, и два нападающих, которые забрали себе игроков. И вот мы с вами смотрим, в итоге Бускетс ошибается, ну, как он выш... ошибается, он, ну, у него там выбора не было, он попал под высокий прессинг. Сейчас он не в той форме, чтобы, в принципе, нападающего раскидывать, ну, не знаю, обманом движениями. Не то, что не в той форме, наверное, футбол сейчас не так строится, чтобы там все-таки у него была больше изоляции, и там он остался прям один в один. Форвард идет сразу же, два форварда иду прессинговать. Вильям Карвали прессингует, как бы, в принципе, второй прессингующий в этом моменте. И он в любой момент разворота бускится, к примеру, к воротам Бетиса, он вступает в пресс, то есть два человека сразу его сжимает. При том, что все закрыты. Посмотрите, Сидный, одна алпа, точнее, отдает пас. У него, да, за спинами есть игрок. Но левый защитник уже с игроком, центральный с игроками. Крайний хав даже ширину держит. То есть вы понимаете, да? У Бускицы в принципе, была ситуация разрезать. Не ожидал, что, в принципе, там будет порт. И вот мы смотрим ситуацию. Два в три. И тут на быстрых порах просто альба, посмотрите, как несется. Шикарный пас и не забивает форвард бетиса. Просто не забивает. Да, вышел терштегин. Вышел неплохо терштегин. Да, вот передача шикарная. Она перебрасывала как раз э, Жерарда Пике. <coughs> Два защитника еще бежали, не успевали, потому что они, в принципе, выбрасывались высоко. Смотрите, она перебрасывает. И, в принципе, Терштег, ну, если будем честны, э, будь на месте. Хуакина, э, будь на месте Хуакина, ну, не знаю, даже тот же Луис Суарес, это 1-0 на 6-й минуте с розыгрыша свободного у своих ворот. То есть вы понимаете, да? Он просто, ну, не попадает. Может, его напугал где-то Тештекин, может, просто мяч не попал. Смотрим интересный момент. Тут, в принципе, Бетис будет показывать нам, как они умеют разжиматься. То есть смотрим, в принципе, аут э, у Барселоны на чужой половине. Мы смотрим, да, да игроков Бетиса тут предостаточно. Тут 9, 10, 11, вся команда, да, да. То есть, в принципе, такой автобус, да. Но что происходит дальше? Барселона играет домой. Казалось бы, ну, команда ничего не будет. Смотрим, и тут у нас получается, что Бетис играет по игроку. Вы посмотрите, пятерка, ну, даже шестерка, шестерка. Шестерка обороняющихся Барселоны, которая готова к контролю мяча, имеет перед собой э, гибридное 4-4-2, которая перестраивается просто по каждому игроку. То есть у каждого есть свой игрок. Даже я вам скажу больше. Э, даже не игрок есть, а то, что его должен кто-то закрывать. То есть если, к примеру, открывается налево, на левом краю э, правый полузащитник да, Барселоны, за ним идет игрок. Либо это вингер, либо это защитник. То есть там есть несколько вариантов, нет такого конкретно, что вот э, как было у Зидана. Помните, когда Ковачич бежал с Месси, и ему было все равно, что там бежит Ракитич по центру, он держал Месси персонально, и он ему не мог никому передать, он должен был быть с ним персонально. Это тоже неправильно, да, есть свои плюсы, есть свои минусы. Так, смотрим здесь, Тештегин имеет картину. Такую У него, в принципе, есть только один вариант длинная передача на левый край. Вот серьезно, через низ никто здесь не рискнет сейчас отдавать. Даже такая команда, как Барселона, она через низ вот в такой ситуации не будет играть, потому что каждый игрок имеет тупику на. Либо здесь они будут сейчас сусы делать, ну, видите, да, центральный защитник, как можно шире. Либо вот здесь вот, смотрите, выбежал, подбегает уже впритык к чтобы дали, но он не рискует, он отдает налево, и тут включает прессинг правый защитник. Все, мяч потерян. И, в принципе, Бетис имеет возможность э, Барселону, подавив, включив так называемый гигин ну, просто обычный, давайте, не будем этих э, термин, э, обычный прессинг, высокий прессинг они включили, они отобрали себе мяч. При э, том, что Барселона э, владела, э, грубо говоря, атаковала, они их вынудили своим вот этим автобусом выйти, уйти назад, как бы перестроиться. А в момент этого перестроения они включили высокий прессинг, который, опять же, Барселона в начале матча вообще не ожидала. И, включив этот высокий прессинг, они забирали себе мяч. Вы понимаете, да, насколько Реал-Бетис э, творит? Я не знаю, они играют как, э, как топ-клуб сейчас, давайте будем так. Потому что сейчас э, большие команды, даже так скажу, команды чуть пониже больших, они играют всегда в автобус. То есть мы имеем спектакль, в котором мы уже знаем роли. Один будет играть в контроль, второй будет играть в автобус. Реал стал со всячески противиться этому. И, честно скажу, такая, так сказать, концепция этой игры, она не то что впечатляет, она, ну, она, приятна для... она приятна для просмотра, она приятна для аналитики. И то, как э, даже пускай такие специалисты, ну, которые есть у Бетис, такие игроки, они способны играть с такой Барселоной в контроль. Да, у игроков Барселона и выше, и я думаю, в разы там, в 2-3 это точно. И, с этим даже никто не спорит. Но они пытаются играть контур. И тут начинаешь задаваться вопрос: почему они могут, а другие не могут. Ну а теперь давайте разберем первый гол. Он действительно получился у Бетиса довольно интересно. Э, смотрим, э, в принципе, немного отмотаем чуть подальше, чтобы посмотреть, до гола был штрафной Бетиса. Которые они реализовали, если честно, Ну, точнее, они просто проиграли борьбу. Серджик Роберто выиграл здесь вверх. Ракетич начал разгонять. И здесь получилось так, что Барселона, в принципе, была в контратаке. Которую они, если честно, могли заубить, Потому что, посмотрите, пока они ее разгоняли, сколько игроков Бетиса уже успело вернуться. Но все равно было численное преимущество Барселоны. И Бетис, в принципе, отскочил тем, что смог выбить на угловой. Дальше. Это фамилию Джуниор, он спас от, в принципе, от гола, от опасного момента Бетис и идет угловой Барселоны. Месси, в принципе, не спешит, он понимает, что это момент, только что не использовала Бетис и здесь можно, в принципе, забить гол. Что случается дальше, ну, лично для меня очень интересно, потому что идет, ну, обычная элементарная подача, небольшой стоп -кран. И, в принципе, мы с вами посмотрим все закрытые игроки, то есть, ну, Пас следует на ближнюю, и тут работает Хоакин, который в принципе, ну, если посмотрим, он так и стоял поближе В принципе, подхватывает центральный положительник, у него вариантов вообще нету. Ему пришлось сделать так называемую, любимую для Хави, для каталонцев улитку. То есть ему пришлось делать финты, чтобы спасти этот мяч. Он делает финты, он спасает этот мяч и отдает в центр. Дивилин Карвалье, ну вот, вот, вот почему я говорю, это человек высокого уровня. Он одним касанием делает настолько точную передачу, и он разрезает линию, что, в принципе, снова Вингер получается, что, ну, нападающий, нападающий Бетиса, получается в ситуации, где он, в принципе, принимает мяч, ему нужно просто, э, так сказать, ну, просто развернуть эту игру. Идеальное мастерство. Многие этих моментов просто пробивали по краю. Он получает мяч. Он, посмотрите, он пытается ввести, понимает, что не может. И он опять отдает Агилиана Карвалю. И Агилиана Карвалю делает просто шикарную вещь. Он в этой атаке сделал два паса, два паса, и все в одно касание. Первым он отрезал отпадающего, который, в принципе, смог развернуться, получил просто... А вторым он просто вывел э, джуниора в быструю атаку. Так, до момента с джуниором, сейчас мы с вами вернемся, снова отпадаем чуть-чуть назад, и с вами давайте обратим внимание... Запомним для себя, где находится Джуниор. Да? Он находится на, перед Братарской. Да? Он кроет Ракитича. Как он действует? Смотрите, выбивает Хуакин. Джуниор не спешит, понимает, что, в принципе, еще атака, даже контратака, когда еще не началась. Получает Вильям Король. Как только мяч, мяч доходит до нападающего, смотрите, что делает Джуниор. Он понимает, что сейчас, в принципе, можно развернуть контратаку. Барселона вступает, ну, в первые секунды она вступает э, в прессинг, да, в высокий прессинг, она пытается вернуть себе мяч. Что он делает? Он пробегает своего нападающего, даже не пытаясь его открыться, он знает, что будет пас либо в центр, либо на фланг. То есть он как бы открывается на третьего, то есть он реально открывается на третьего. Он знает, что будет пас не ему. Он не пытается даже открываться. Он пробегает, чуть ли не мешает своему игроку. Он пробегает мимо. И приводит Ракитича. Ракитич приходит к этому игроку. И тем самым он его оставляет. Он оставляет этого джуниора, передавая его, ну, условно, Серхио Роберто. Но Серхио Роберто, как бы, понимаете, его просто разрезает Вильям Карвалю. И он остается один в один. Чужой штрафной. Со своего углового. И тут просто индивидуальный мастерство. Разыграли аут на Реал Бетис. Центральный полузащитник получает дает Пас на Вильям Карвалио. И теперь самое интересное. То есть, казалось бы, обычный аут, да, ну, то есть, ну, ничего тут сверхъестественного. Единственное, немного момент, обрезал повтор. Там ничего такого не произошло. То есть, они просто разыграли на центрального полузащитника. Центральный полузащитник... Э Посмотрите, как открывается высоко Вильям Карвальев. То есть, если даже его кто-то держит персонально, то есть он открылся за спину э, Бускицу. Большая ошибка Бускица, потому что опорник вышел выше, чем э, опорник соперника. Но здесь я вот отмечу, как играет Бетис. Посмотрите на края, как широко они растягивают Барселону. При защите, то есть у Барселоны нет возможности сыграть уже. И посмотрите, какой полупозиции находится сейчас Серхио Роберто, правый защитник Барселоны. У него, получается, вариантов какие? У него есть Джуниор, который его уже забил, да, из-под него, который один в один, в принципе, показал, что может разбегаться. Есть Вильян Караули, который, ну, явно в центр круги вообще один. То есть он без соперника. Пике, он тоже находится сейчас с нападающим, он не может пойти, Второй центральный защитник Ленглет, он вышел чуть выше, да? И получается, что у Альбы тоже есть игрок. Причем у Альбы, даже если по-хорошему посмотреть, Мальком его не страхует, Ракитич тоже не способен это сделать. И Артур э, как бы пытается сместиться больше к центру. Получается, что, в принципе, у Альбы даже двое игроков. Э, то есть по ширине они получается так, что и Вильян Карвалью, они делают изоляцию. И в ближайшие метров пятьдесят... Ни один игрок из Барселоны не способен будет ему помешать. То есть до того, как они не дойдут до штрафной. Дойдут они до штрафной, и тут, в принципе, <coughs> уже придется, пике, в скорее всего, пике выкидываться. Но тут разворачивается вторая ситуация. Джуниор, понятно, растягивает ширину. Да? Он уводит Сергио Роберто. Посмотрите, что делают два нападающих. Они бегут в одну точку, и тут уже Линглет понимает, что если он сейчас не побежит, Альба уже в разрыве, это при том, что еще в, э, крайний защитник побежал, то есть у Альбы, в принципе, сейчас трое игроков. Пике, он уже играет по мячу, он запускает себя за спину, да, игрока. Посмотрите, они вдвоем врываются в зону. Он, в принципе, мог дать им двоим, но не дает. Вроде бы казалось, да, атака захлебнулась, потому что Барселона смогла, вроде бы, не дать опасно ударить э, Вильниан Карвалю, вынудила его отдать пас во фланг, да, но в чем ситуация вся аховая заключается в том, что полузащита Барселоны в этот момент не возвращалась. Вот абсолютно не возвращалась. И то есть получилась сейчас такая ситуация: все четыре защитника Барселоны играют узко в линию, имеют против себя, смотрите, у них получается, в принципе, играет Серджио Роберто по игроку, Пике играет страховщиком, если что, на Вильям карване. Ленглет закрывает Хоакина. И Альба закрывает вот правого клан второго форварда. Но самое интересное, что второй Вингер, который набегает вместе с Вильям, То есть и Виллиан в свободен. Смотрите, жуниор получает пас. Он, не думая, делает прострел. Да? Прострел сделал неправильный. Ну, если честно, по этой тактике. Ему нужно было обратно вернуть либо Виллиан Карвалью, либо на 11 метров под второй темп. Он делает обычный прострел, который... В принципе снимал Линглет ногой, да, но ну, он его там откосил, но он более-менее линий. Дальше что происходит? Дальше набегает вторая линия, а посмотрите где вторая линия Барселоны. Второй темп, смотрите, как насколько они далеко. То есть они полузащитники не бежали. Артур, ну он изначально понимал эту ситуацию, он уже бежал. А Ракитич находился. Насколько далеко вы видели, да, в начале ситуации он там практически был в 5 метрах. И получается, Бускинс, но ну, у него уже скоростных качеств не хватает для этого. Полузащитник, который получает эту передачу, до которого доходит этот пас без сопротивления, делает пас на 11 метров. А там один Хуаккин. И то есть, получается, четверка защитников, и там сразу видно реакцию Хорди Альба, которые, как бы, они понимают, что их просто сейчас, получается, что разорвали. Полузащитники здесь не вернулись. И тут э, именно не то, что... Ошибка Барселоны. Тут получилось так, что именно в момент вот этой вот атаки полузащитники Бетис были намного выше полузащитников Барселоны. Они обладают такой же скоростью. Но просто они были выше, и они имели фору. Тот же момент с накрывали. И смотрите, вот, вот здесь вот повтор. момент паса прям видно. Трое центральных полузащитников Барселоны не добегают. А правый, посмотрите, посмотрите пятеро их, да, Бетис с игроком, пас... Ужасно. Он не проходил. Он даже в никуда был. Там должен был пас пройти через трех игроков. пике вместе с Ленглентом кое-как выбили, но вот тут вот очень шикарно играет игру Витиса. Он отдает на 11 метров. И никто не мог открыть Хуакина, потому что они того, что э, бежали на темпе. Они, получается, пролетели этот мяч. И они уже были позади. А Хуакин он сделал грамотно. Он в момент паса жуниору он остался на 11 метрах, по сути дела, то есть тормознул. Ну, как бы он думал, что будет джуниора делать пас от себя, как, ну, по ситуации. Они могли раньше забить этот гол. Но сделал этот пас от себя правой полузащитник. Смотрите, Телью рубит от себя школа, да, Барселона. И Хуакин, не получившийся ударом, он вообще хотел, наверное, в ближний угол, но попал в дальний. И никто его не мог накрыть. Ни Бускет, ни Артура не Ракитич, потому что они изначально проигрывали позицию. И я, в принципе, удивлен, что еще Вильверде, ну, он, в принципе, не стал реагировать как-то эмоционально, он просто понимал, что они создали пространство за счет того, что э, вингеры очень широко играли. То есть они вначале расширили, сделали так, что у Виниум Карваль вообще не было вариантов, кто у него мог отобрать мяч. Там даже при всем условии Артуру и Бускетс если врубят максималку, они никогда в жизни не догонят. У них проигрывали они около 10 метров, да? То есть, Карвалю спокойно доходил до, один, до штрафной, и потом, в принципе, Барселона его вынудила отдать пас на этот э, левый край, где ну, вариантов было немного. Он мог превратиться сразу в гол, но защитник, ну полузащитник джуниор, ошибается, он делает пас никуда. Вроде бы казалось, Пике выбивает на край и там должен спокойно подхватить полузащитник. Полузащитников не было, потому что они участвовали в высоком прессинге. Они аут Бетиса пытались закрыть и в итоге получили контратаку себе. Просто из-за того, что э, Вильям Карваль остался без опеки. Тут, конечно, индивидуальная ошибка центральных полузащитников. Э, Ракитич пошел высоко, Бускица тоже пошлось прийти высоко. Но остался Вильям Карваль без опеки и чей это был игрок? Я думаю, наверное, ну не Бускетс. Думаю, вряд ли Бускетс должен персонально крыть Вильям Карваль. По позиции, да, это игрок Бускетса. Но то, что он его должен был крыть, я думаю, вряд ли. Вот такой вот у нас Реал Бетис. Я думаю, для первого раза это будет достаточно. Небольшие эпизоды мы разобрали. Мне интересно услышать обратную связь. Понравились вам такие, э, так сказать, зарисовки, фишки. Э, думаю, в дальнейшем разбирайте... Э, конкретно по нескольким эпизодам то есть брать самое интересное в туре несколько команд 2 3 4 и уже разбирать их. если вам понравилось ставьте лайки комментируйте подписывайтесь чтобы я понимал что вам такой формат интересен разбора не только картинки и со стрелочками именно вот именно рассказ именно самой тактики аналитик ну и конечно смотрите футбол любить футбол всем пока